имени Николая Ивановича Лобачевского с суммой 100 тысяч долларов. Значит, она будет сформирована за счет подпечатателей, будет выдаваться один раз в два года. То есть мы хотим, чтобы это была международная премия.